Алексей баргузин басня о рыбаке. Поймали как-то рыбы, рыбака. Попался он на их чудесный клев, хвостами по лицу и по бокам. Зануз держала щука, будь здоров. Но здесь карай ступился, нужен суд. И вот уже к саму его ведут. Конечно же осудим, но пока Свяжите тиной крепче рыбака Истек, конечно, и протух он в срок Какой же извечем теперь урок Кто угодил, когда кому в садок Того сожрут, Поверься, ног. Закидывая снасти, помни, друг Что можешь оказаться сам обедом вдруг